Привет, любители психотерапии! Добро пожаловать на наш канал! Существует довольно много психологических трюков. Некоторые из них часто используются работниками розничной торговли, а некоторые даже используются психологами в качестве эффективного подхода к лечению. Что это за влиятельные трюки? Вот пять простых психологических приемов, чтобы влиять на других. Первое – попросите о большом, а затем меньшую просьбу. Итак, вы очень хотите завести золотую рыбку. Достаточно просто, верно? Но ваши родители не разрешают вам завести ее. Вы ответственный, прилежный человек. В чем суть? Ну, возможно, ты захочешь сначала попросить домашнюю собаку. Что? Да, я знаю, что ты не хочешь собаку, ты хочешь золотую рыбку. И ты хочешь назвать ее Голди. Да, гениальное имя, верно? Ну, если ты попросишь сначала о большой просьбе, и вы можете получить «да», когда попросите о более мелкой просьбе. В психологии эта техника называется техника «дверь в лицо» и может быть использована во многих ситуациях. Кто-то просто просит у вас многого, а когда вы говорите «нет», он просто резко снижает сумму. Таким образом, новое предложение не звучит не так плохо, если сравнивать. Поэтому, когда вы просите домашнюю собаку, золотая рыбка не кажется такой уж плохой, да? Второе, перефразируйте других. Хотите, чтобы другие знали, что вы понимаете их чувства? Перефразируйте то, что они сказали, и повторите это им. Это известно как рефлексивное слушание. Это отличный способ показать, что вы сопереживаете им и сближает вас. Результаты исследования, проведенного в 2007 году исследования, опубликованного в американском журнале психотерапии, подтверждают эту теорию. В ходе исследований было установлено, что когда терапевты используют рефлексивное слушание, их пациенты имели больше шансов раскрытия большего количества информации о своих эмоциях и их терапевтические отношения с терапевтом улучшились. Номер три. Зеркало, чье-то неуловимое поведение. Отзеркаливание – это когда вы подражаете жестам и выражениям, чтобы они могли относиться и воспринимать вас как себя. Если вы хотите, чтобы кто-то был на вашей стороне, этот метод может сработать. Вы можете копировать их тонкие жесты или просто как они держат себя. Это подражание другим может происходить подсознательно. Этот случай называется эффект хамелеона и был изучен в нескольких исследованиях. Если кто-то думает, что вы похожи на него, они захотят стать вашим другом. Нет, кто-то, может быть, отражает вас подсознательно или хочет завоевать ваше доверие. Скорее всего, они просто хотят быть вашим другом. Номер 4. Кивайте головой. Согласно исследованию 1980 года, опубликованному в журнале «Прикладная психология», Психологи обнаружили, что когда другие кивают, слушая для кого-то, они с большей вероятностью согласятся с ними. Так что помните об эффекте хамелеона и всю эту чепуху о зеркальном отражении, которые мы только что прошли. Так вот, если ваш новый друг продолжает кивать на историю, которую вы только что рассказывает, это, в свою очередь, может заставить вас подсознательно кивать в ответ. И если вы кивнете, пытаясь чтобы заставить их согласиться на что-то, они могут просто обнаружить, что кивают в знак согласия в ответ. «Все еще хотите золотую рыбку?» Кивните «да». И номер пять. Просите об одолжении, когда они устали. Согласно нескольким исследованиям, люди с большей вероятностью подадутся влиянию сделать что-то, что они изначально не хотели делать, когда устали. Подумайте об этом. После долгого рабочего дня вы вымотаны умственно, так же, как и физически. Вы действительно хотите вставать в предрассветные часы ночи, обсуждая услугу? Вы готовы на все, чтобы просто отдохнуть, даже согласиться на услугу, которую сделаете позже, лишь бы сейчас лечь спать. Вот почему этот метод работает лучше всего. Итак, как вы думаете, кто-нибудь когда-нибудь использовал эти приемы против вас? Попадали ли вы под их влияние? Дайте нам знать в комментариях ниже. Теперь вы хотите завести домашнюю золотую рыбку? Теперь это не составит труда. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом. Подпишитесь на Немиркина и нажмите на значок кнопки уведомления для получения новых материалов, подобных этому. И суперспасибо за просмотр!